Неприятная сегодня работа, немножко приходится отбивать штукатурку финишную для того, чтобы немножко подровнять, немножко сделать красиво и гладко, что можно сказать, не по плану. Завтра начнем штукатурить выравнивать и все у нас будет красиво и хорошо.